Добрый день, меня зовут Мария Струк. я шеф-кондитер кондитерской студии «Зефир», и сегодня мы с вами будем готовить торт «Лимон». Сейчас мы с вами приготовим фруктовое наполнение для нашего торта «Лимон». Для этого нам потребуется желатин, сахарный песок, смешанный с пектином, пюре «Манго», пюре «Каламанси», сок мандарина, цукат ваниль, мята с зеленым базиликом, возьмем пюре манго, перельем его в сотейник, добавим к нему мандариновый сок, пюре каламансия и насыпаем пектин с сахарным песком, перемешиваем, вот у нас получилась однородная масса, без компов. и Ставим ее на огонь. Надо довести ее до, до кипения и проварить примерно одну минуту. Доводим фюре до кипения, провариваем одну минуту, чтобы пектин имел возможность полностью раскрыться. Снимаем. Добавляем сукаты, перемешиваем, размешиваем, чтобы цукаты не валялись одним слипшимся копком. Вводим желатин желатиновую массу. И добавляем ваниль и зеленый базилик с мятой. Еще раз хорошенько перемешиваем. Разливаем конфи по формам. Количество конфи вы можете регулировать сами, потому что если вы любите кисловатые вкусы, можете его сделать побольше. Мы разлили наши конфи по формам и теперь ставим все это в шокер, шкаф шоковой заморозки. Готовим крем из Для этого берем яйцо, добавляем к нему сахарный песок и смешиваем его блендером. На этом этапе добавляем ваниль и снова смешиваем. Яичная масса у нас готова. Ставим на плиту, добавляем пюре коломанси в сотейник. Как только пюре закипит, добавляем его в нашу яичную массу, непрерывно сбивая. Пюре у нас кипит. Выливаем обратно в сотейник. Включаем конфорку и варим постоянно помешивая, очень внимательно за всем следим. Крем англес, как заварной крем, до 82 градусов. Для этого нам потребуется пирометр, чтобы постоянно следить. Сейчас 50 градусов, крем варится быстро, уменьшаем чуть-чуть температуру, чтобы не упустить, уже 70 градусов, крем готов, вот такой он получился, добавляем желатиновую массу, размешиваем, контролируем, чтобы весь желатин растворился. И переливаем полученную смесь в стакан для блендера. Далее в стакан также добавляем сливочное масло. Оно придаст более мягкий вкус. И пробиваем все это блендером. Полученную массу переливаем в одноразовый мешок. Вот такое количество у нас получилось. Завязываем и отправляем в холодильник, чтобы крем остыл. Конфи застыл в формах. У нас есть готовый охлажденный кремю. Задача их соединить в единой форме. Проверяем, чтобы они не смешивались. И по кругу выкладываем не толстым слоем. Возвращаем фруктовый слой обратно в морозилку. Сейчас начинаем готовить очень важный компонент для нашего торта – это штрейзель. Штрейзель придает такую хрусткость, как у песочного печенья, очень приятная текстура. Для того, чтобы сделать штрейзель, берем коричневый сахар, миндальную муку, обычную муку, соль и кусочек сливочного масла. И все это пробиваем на высокой скорости до крошки. Очень важно не перебить, потому что иначе никакого у нас штрейзеля не получится совсем. Как только крупные куски масла пропадут, надо вот очень-очень контролировать процесс. От миксера никуда не отходить. Лопаткой можно пробить крупные комочки, разделив их. И надо переложить форму, удобную для мусового торта, поскольку... Диаметр мусового торта составляет 18 сантиметров Мы взяли форму 14 сантиметров Вот у нас есть такие прекрасные э, формы Павони, очень удобные В них высыпаем, они разного диаметра, можно себе просто иметь несколько Можно их разрезать и использовать как отдельные Они подходят и для замораживания, и для запекания, безумно удобная вещь Высыпаем штрейзель в форму в такую Разравниваем Разровняли и ставим выпекать на температуру 170 градусов примерно на 10 минут Для финансье нам потребуется карамелизированное сливочное масло Вот видите, у него такой цвет карамели Лимонная цедрата Используем мы терку Микроплан Это самая вообще лучшая терка в мире У нее пожизненная. Гарантия на лезвие, она очень легко снимает нужный слой шкурки, совершенно быстро позволяя сделать очень нелюбимую всеми кондитерами работу. Берем сахарный песок, добавляю в него цедру одного лимона и растираем, превращая наш сахар в лимонный сахар. Растерли и высыпаем, чтобы сахар пропитался маслом лимона высыпаем его в держу миксера туда идет по очереди все наши ингредиенты которые мы приготовили фундучная мука миндальная мука разрыхлитель белки три малин ваниль все добавили и взбиваем на высокой скорости добавляем Остывшее карамелизированное масло. И взбиваем всю эту смесь еще раз. Тесто для финансия у нас готово. Дальше берем отпеченный штрейзель, не трогая его. Выливаем сверху на него тесто для финансия. Стараемся вылить ровно. Ставим на 175 градусов в духовку, тоже минут на 10-12, пока не допечется. В итоге у нас получается две составные части нашего торта. У нас получается лимонное кремю с лимоном конфи замороженное вот такое. Кладем его обратно в нашу повоневскую форму. Мы делаем буквально пару движений, просто чтобы сцепились бисквит и основная форма. И берем бисквит с хрустящим штройзелем, и кладем бисквитной частью к конфи. И чуть-чуть надавливаем, таким образом у нас, видите, образовалась абсолютно идеальная единая вкладка в торт, и с ней работать будет намного проще, чем класть это все слоями, и она будет на срезе абсолютно ровный Все это можно на несколько секунд поместить в морозилку и работать уже, как раз пока мы приготовим мусс. Переходим к муссу с листьями лайма. Мы решили ароматизировать листьями лайма молоко, на котором мы готовим будущий мусс. Поэтому на ночь горячее молоко мы положили листья лайма и дали им настояться в холодильнике. Вот так вот у нас получилось. Процеживаем молоко в сотейник. Нагреваем молоко до необходимого состояния. И вводим туда желатин. Шоколад. Ждем, пока шоколад растает. За это время взбиваем сливки. Выливаем сливки в дежур. Сливки-то взбились. Опять же, до мягких пиков. Добавляем в них шоколадную массу с желатином. И так приступаем к сборке торта. Финишная прямая. Берем мусс, выливаем его на две трети в форму. В муссе могут возникнуть воздушные пустоты, поэтому очень важно форму простучать. Если не уверены в объеме формы, не заполняйся до конца муса мусс всегда можно долить. Простукиваем чуть форму, вынимаем из прекрасной формы полония наше получившееся сердце торта. И опускаем его в форму аккуратно. Доливаем необходимое количество мусора, чтобы все стало ровненько Наш торт отправляется в морозилку на стабилизацию на 6-8 часов. Итак, приступаем к последнему действию – велюр. Для того, чтобы сделать филюр, нам надо на водяной бане растопить шоколад с какао-маслом и красителем, добавить чуть-чуть масла виноградной косточки и э, нанести все это на торт с помощью краскопульта. Давайте начнем. Включаем баню, кладем туда какао-масло и добавляем краситель. Э, мы используем желтый и белый краситель в данном случае, чтобы был более такой молочно-желтый цвет для нашего торта. И на водяной бане перемешиваем какао-масло. Масло начало топиться и начало размачивать наш цвет. Интенсивно размешиваем, добавляем шоколад и еще раз перемешиваем. Нету никаких комочков, ничего, что могло бы застрять у нас в краскопульте. Как только шоколад разошелся... Добавляем туда чуть-чуть масла виноградной косточки Без вкуса, без запаха, без ничего Это нужно для того, чтобы велюр стал чуть более подвижным Если вдруг на торте будет какая-то трещина в процессе транспортировки Или из-за разницы температуры Какую-то небольшую трещину этот велюр выдержит Прямо совсем чуть-чуть Вот так Еще раз все это перемешиваем И заливаем краскопульт. Торт абсолютно заморожен в камешек, иначе никакого велюра не получится. Закреплен на подложке. Начинаем. Все, наш торт завелюрен. Надо поставить на несколько секунд его в холодильник, чтобы подложка тоже схватилась. Вот какой он у нас получился красавец. Теперь для полного ощущения, что это лимон, предлагаю использовать те же листья лайма, которые мы использовали для приготовления. Отрезаем так, чтобы это напоминало листик, И дальше, сделав отверстие, добавив капельку глюкозного сиропа, чтобы он зафиксировал его, вставляем туда веточку. Также глюкозным сиропом можно нанести небольшие капельки, чтобы было ощущение, что это такая роса, они чуть-чуть оживят ваш торт. Все, наш торт готов. Вот такой он получился красивый. Я думаю, ваши клиенты и ваши родные с удовольствием его оценят.